За, на протягу месяца за 22 другое и первого соковика у меня два администрационных покарания партикула 2334 удел и организация не митинга и так далее у першим вопадку был шпрсу 15 суток аришту а у другим штраф 50, 50 базовых величий в у нема в был быцамбэ штраф это легче все-таки разгладается чем рышты здоровье здоровья не додаются, тем больше портяклая что тут еще таки фактор что проформальники не процевали и, и как ну, калипа рышт могут некий накал больше быть этой, этого процесса боевые колеменские сегодня например 80% працуют, То в регионах некоторые еще ну, люди не оплачивают податки и аренду, не выходят на працу. Это коллапс рынков сегодня можно назираться. Вот на кальяне податки зараз поднимутся так само.